Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про самый большой фестиваль огней в Великобритании под названием «Люмьер Шоу». Этот фестиваль зародился в городе Даром, о котором я вам недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, в 2009 году. И до сих пор он проходит в этом городе, а в 2016 году он впервые э, прошел в Лондоне. Мне удалось попасть на этот фестиваль. Каким он был в 2016 году, я вам сегодня расскажу и покажу. Огромное количество иллюминаций, цветовых инсталляций и различных перформансов было организовано в разных районах Центрального Лондона в честь вот этого фестиваля. И мы с подругой пошли наслаждаться современным искусством и э, смотреть эти перформансы. Самой главной визитной карточкой э, была подсветка э, Вестминстерского Аббатство. Вот как это выглядело, вам сейчас показываю. Очень красиво в мозаичном таком стиле было подсвечено это аббатство. Мне же очень запомнилась телефонная будка в виде аквариума, в котором плавали живые рыбы. Было очень холодно на тот момент, и для меня до сих пор остается загадкой, как они там не заледенели. Но, ну, видимо, будка была с подогревом. Кроме того, цветные проекции были представлены на различных домах на улице Пикадили и на пикадилли Секс с какими-то музыкальными пифомансами. Вот, допустим, один из них здание, на котором было представлено световое шоу. Личин Стрит, э, мы увидели вот такого слона. Э, куда-то шел и громко кричал Огромное количество различных неоновых скульптур Было представлено в витринах разных магазинов Допустим, вот это вот бальное платье Мы нашли как на Ориджин Стрит, так и в районе Кингс Кросс Там, где находится знаменитый вокзал То есть шоу проходило не только в центральном районе Но и в районе Кингс Кросс, Фицеровия И нам приходилось несколько дней бегать по этим районам искать эти скульптуры Была выдана специально такая карта где номерами обозначались различные объекты которые были представлены на этом фестивале и под каждым номером было описание, что это за объект, кто его автор, и э, что он из себя представляет. Небольшая такая аннотация. На Пикадилли-стрит летали огромные рыбы. Цветные проекции превращали здания в различные картины. Некоторые э, скульптуры были как металлические э, с подсветкой, так и неоновые. Например, лавочки, на которых мы фотографировались, или же собачки в витрине э, Магазина на улице Странд, А также мне очень запомнилось музыкальное шоу на одном из зданий Риджен Стрит с различными э, человечками, которые куда-то спешили, что-то делали. В общем, целое такое шоу. Вот как это было, вам показываю сейчас. На Трафальгарской же площади были представлены буквы, точнее два слова «Central Point». Эти буквы были сняты с высотного здания в начале улицы Нью Оксфорд Стрит, который называется «Central Point». Но мы там с подругой тоже пофотографировались а в фонтанах на Трафальгарской площади плавало огромное количество пластмассовых бутылок. Вообще, надо сказать, что этот фестиваль выставлял много переработанного пластика с подсветкой и привлекал свое внимание к проблеме ресайкла, то есть переработки мусора. Про ресайкл в Англии я уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Дальше мы пошли в район Кингс Кросс, где было представлено тоже несколько экспонатов, например, вот такая вот разноцветная клетка и где было написано Люмьер фестиваль. Но мы там с подругой тоже пофотографировались и направились уже на Гроссвенор Сквер, то есть на площадь, где на здании представлял и целый спектакль под названием цирк вот как это было вам показываю сейчас Circus can offer an orchestra to follow, jugglers and acrobats, a cannonball man, magicians, clowns and trapeze artists. Come and join us. The Light Circus will dazzle generations to come. <laughs> But they sure can swing. And after this heart-stopping moment without a fault, watch them ace the triple deadly somersault. <laughs> На Лестер Сквер Фестиваль организовал целый сад различных чудаковатых цветов и деревьев мы ходили и наслаждались этими цветовыми инсталляциями. Также нам пришлось добраться аж до Уоррен-стрит, это район Фитцрови, о котором я до этого фестиваля вообще ничего не знала и не знала даже такого названия. Там тоже было несколько инсталляций, которые светились, как-то передвигались, какие-то кубы, шары. В общем, в тот год за три дня мы прошли все 50 инсталляций и повторяли фотографировали, поснимали на видео. А в январе 2018 года Люньер-фестиваль вновь повторился в Лондоне И проходил целых 4 дня И все 4 дня мы с подругой Также ходили прямо буквально с 6 часов вечера И до 12 часов ночи Все нас сквозь промерзли Потому что было очень холодно Ну, январь, наверное, можно считать самым холодным месяцем в Лондоне Я нарядилась как капуста Несколько кофт и сверху еще пальто И мы вот так вот ходили в день по району изучали и смотрели новые световые инсталляции. Наше путешествие начиналось в центре города, на Лестовсквее, был организован теперь уже сад, различных животных. Лиса, зайцы, медведи, лягушки, панды. На Трафальгарской же площади в этот раз расположилась инсталляция в виде огромного количества белых воздушных шариков, которые зажигались подсветкой под определенные звуки. Я это тоже поснимала, вот как это выглядело вам показываю сейчас. На Риджин Стрит был представлен перформанс в виде летающих каких-то орлов. Мы там тоже немножечко понаслаждались. И направились на Пикадили Сокс, где на фоне одного из зданий было представлено музыкальное шоу. Вот как это выглядело, тоже вам сейчас покажу. Дальше мы пошли на Пикадили стрит, где люди с зонтиками представляли какой-то танец. И я там среди этих танцоров проходила с камерой и все это снимала на видео. А на Оксфорд-Сокус все вот эти вот четыре дома, которые являются одной из визитных карточек Лондона, были раскрашены в разноцветные огни, и их расцветка постоянно менялась. В один из дней мы посетили, опять же, таки Кингс-Кросс. Там было представлено огромное количество интерактивных арт-объектов с которыми можно было как-то взаимодействовать. Например, на фоне разноцветной стены можно было сфотографироваться вот так, как мы с подругой сделали, и мы оказались раскрашенными неоновыми цветами. Кроме того, можно было взаимодействовать со звуковой неоновой волной, которая светилась в темноте и меняла свои конструкции, можно было ее потрогать и в вибрации некого музыкального фона ощутить вот эти вот... Э потусторонние, можно сказать, звуки и параллельную, наверное, жизнь, которая проходит в пространстве вокруг нас. Мы это часто не замечаем, но природа существует и взаимодействует вместе с нами в виде звуков, в виде света. В общем, этот фестиваль как-то привнес в мое сознание ощущение пространства, звуков, световых каких-то моментов, которые мы не замечаем э, в повседневной жизни. И вот именно этими инсталляциями э, можно было как-то прочувствовать это. Там же в темном помещении огромная толпа собралась на представление цветовых нитей, которые организовывались в какие-то геометрические фигуры. Я даже не могу представить, из чего это все сделано и как это сделано, но получалось так, что над тобой э, при помощи света и каких-то ниточек или это была вода, что-то рисовалось и все преображалось в какие-то новые фигуры. Это просто завораживало меня. Вот как это выглядело. Смотрите. вот такое вот огромное поле ну я бы сказала тюльпанов ну в общем какие-то сказочные цветы которые постоянно подсвечивались разными красками и э, там была организована дорожка и толпа проходила между этими тюльпанами и фотографировалась мы тоже сделали несколько кадров и дошли до следующего объекта где были представлены Разноцветные лейки Потом мы нашли вот такие вот огромные лампы вдоль всей площади Огромное количество различных ярких красок было представлено в Лондоне Как и в Салтбанке, на следующий день мы там гуляли Так и Вестминстерское аббатство, опять же таки, подсвечивалось уже другими световыми инсталляциями и много-много-много всего мы нашли и сняли за эти четыре дня в 2018 году. В 2019 году «Люмьер-фестиваль» должен был проходить в ноябре месяце, но я уже окончила свой второй университет и уехала домой в июле. Не знаю, проходил он или нет, вроде бы подруга писала, что да, проходил, но нигде я не нашла этой информации. Но зато в 2019 году нам удалось попасть именно вот в этот вот э, первоисточник, где зародился этот фестиваль, город Даром. И именно там мы нашли другой фестиваль Лед и пламя о котором я вам тоже уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, где были представлены ледяные скульптуры различных героев и злодеев современных фильмов на фоне огненных шоу. Вот пока и все, что я хотела рассказать о таком замечательном фестивале под названием «Люмьер». Не знаю, будет ли он еще проходить в Лондоне, но точно знаю, что... В ноябре 2023 года он будет проходить в городе Даром. Если кто хочет посмотреть, что это такое, приезжайте в Англию и наслаждайтесь этим шоу. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!